Мне очень понравился Финн, честно сказать, играл он очень здорово, который вот играл в финале против э, очень высокого уровня вратарь, было видно, э, очень сложно, то есть для того, чтобы в этой игре обыграть Россию, наверное, нужно было сотворить какое-то чудо. Практически уже по ходу чемпионата я, меня попросили дать комментарии вообще выступления ну, чемпионата мира и в частности сборной россии и я тогда еще сказал уже посмотрев пару игр что я не вижу команды которая бы могла остановить сборную россии на этом чемпионате мира в принципе для Вратаря играть против такой команды, вот с таким настроем, вот именно, вот именно в это время, вот в этом составе, в этом тренерском составе, с такими нападающими и с таким настроем, ну, практически нереально. Практически нереально. То есть, опять же таки, повторюсь, нужно было сотворить какое-то чудо. Чудо он не сотворил, но играл очень хорошо. Ну, а лучше, наверное, вратарь, я считаю, Бобровский. Отыграл он очень здорово, очень красиво ярко, показательно и поучительно, то есть на сегодняшний день, я считаю, что можно просто вот брать целые игры, снимать и показывать, и учить детей, в принципе, вот, например, то, что я и буду делать, у меня сейчас со второго июня стартует летний лагерь, целый месяц будет проходить Белой Церкви, у нас там будут уроки видео по 30-40 минут, я буду показывать, скорее всего, только Бобровского, потому что Лучше его на сегодняшний день я, честно говоря, не вижу по технике. Это просто супер, конечно, высший уровень.